Июль в окне едва светает, Прохлада утра на траве, И только ангелы летают, бесшумно в звездной тишине. Какой короткий срок у лета, Как мелодичен нежный звон, И тлеет облако рассвета, и не дается в руке сон. Сидишь и просто наблюдаешь, Как тает в небе звездный ковш, И сколько длится миг, не знаешь. Как будто вечностью живешь. Пиши свои любимые стихи в комментариях. Я обязательно их прочитаю специально для тебя. Не забудь поставить лайк, подписаться на канал и включить колокольчик. Желаю тебе добра. Скоро увидимся.